Здравствуйте, я Елена Грицкая. И я хочу рассказать вам о своем литературном парфюмерном проекте «Грасс. Любовь моя». Я очень люблю парфюмерию. И много раз бывала в Грассе, в парфюмерной столице мира на Лазурном берегу. Однажды мне посчастливилось побывать в роли парфюмера на настоящем парфюмерном органе изготовить свой собственный аромат с щемящей ноткой морозной черной смородины. Именно этот смородиновый аромат лег в основу моего проекта. Я хочу издать на английском языке свой роман «Крас любовь моя». Его сюжет основан на подлинной истории любви французского парфюмера-носа из Краса и русской девушки из Ленинграда. В романе я расскажу вам об архитектуре ароматов, об устройстве парфюмерного органа, об истории краса и о заключенной в темницу флакона хрупкой душе цветка. И когда мой роман будет издан благодаря вам, в каждой книжке я приложу свое творение Настоящие духи из краса с ароматом морозной черной смородины золотом флакону.